мебель для дачи от фабрики садового декора. Рекомендуем коллекцию «Березка». В ассортименте комплекты – столики, диванчики, кресла и кашпо для цветов. Стилизованы под бересту, материал изготовления пригоден для улицы, устойчив к влаге и перепадам температур. Также на сайте фабрикаковки.ру – кованая мебель и деревянная, беседки, арки, мангалы и дровницы.